добрый день уважаемые друзья я хотел бы прежде всего отметить значимость и сложность проблем выставлены сегодня в дня совета взаимоотношения между государством и художником в широком смысле этого слова только на первый взгляд выглядят вопросом таким общим и философским здесь есть конечно конкретные проблемы совершенно за ними и реальной людей, и вполне определенные последствия для общества и государства. По сути, речь идет о нравственном, здоровье, духовном, культурном потенциале нации. С учетом масштаба этих тем я предлагаю сегодня затронуть лишь основные ее успехи, и, конечно же, в режиме свободного обсуждения. Период, который сегодня переживает наша культура, действительно хориломный. И решение здесь проблем влияет на будущее страны не меньше, чем темпы роста экономики. Сегодня в эту сферу пришли новые принципы работы. По преимуществу рыночные. Государство по факту перестало быть единственным заказчиком и абсолютным меценатом. И на художественный рынок теперь больше оказывает влияние, я думаю, даже не больше, а решающее влияние оказывает вкус потребителя и его платежеспособный спрос. Однако отечественные предприниматели уже освоили работающие, работоспособные, работающие схемы вложения капитала, в том числе в гуманитарный проекты, стали на них зарабатывать прибыль и получать как часто плохое. Чтобы не потерять те сферы и направления, которым трудно рассчитывать на поддержку бизнеса, нужна, конечно, государственная помощь. Помощь, внимание. Главный рыночный принцип спрос рождает предложения. Среди культуры, творчества вообще не всегда работает. А иногда вообще не работает. Вы знаете, за последние годы бюджетное соревнование на культуру и искусство выросло примерно в три раза. В общем, если сопоставить с другими разделами бюджетов, неплохо. Однако для большей отдачи нужны новые формы и схемы финансовой и организационной поддержки государства. В их основе должна оставаться поддержка конкретных творческих проектов, как и и по необходимости конкретных объектов культуры. Хотя должен сказать, что вот этот вопрос формы, поддерживать объекты нужно, на мой взгляд, только настолько и насколько они э, предоставляют качественный продукт для тех, кто этот продукт потребляет. Одновременно с этим возрождается и так называемый госзаказ на создание произведений, имеющих безусловную общественную ценность. Хотел бы здесь отметить, оценки таких проектов ни в коем случае нельзя подходить со старыми идеологическими мерками, Ну и, и мерк таких в старых уже не осталось. Нельзя потронировать эти тиражировки режим без данности. Критерием должен оставаться талант и значение того или иного проекта для духовной жизни, общества страны. В нашей Конституции закреплена свобода творчества. Никто не вправе диктовать, что делать в творчестве и как делать, но профессиональные.. Художник всегда сам нас создаёт грани дозволенного в общественной морали. Он сам тонко должен чувствовать и потребности общества, и его настроения. Я полагаю, что одним из примеров такого рода может служить работа телеканала «Культура». Канала, созданного, как вы помните, в инициативе именно нашего Совета. Думаю, у всех добавите, что его появление вызвало тогда -то много дискуссий, но за эти годы она, аудитория канала... Культура существенно выросла и нашла нового поклонника. Не знаю, как вам, но что за последнее время, за последние месяцы, год, там, полтора, все-таки стал вот, намного интереснее. Свободный от рекламы и погоня за рейтингом, он кажется перспективным и в плане организации общеобразовательного процесса населения. Однако, конечно, при реализации такого проекта следует помнить, что он должен быть воспринят этой специфической аудитории детей, возрастающим коллег молодежи. И потому программы должны быть захватывающими, интересными, поездами. Надеюсь, что и готовящийся к эфиру радиоканал Культура также будет ориентирован на адекватные времени принципа работы. Поставленные на обсуждение Совета темы, конечно, очень многогранна. Думаю, что для обсуждения всех ее аспектов. И хватит нам не только сегодняшнего дня до 4 часов, но и годовой поездки. Надеюсь сегодня на содержательный и, как я уже сказал в самом начале, абсолютно свободный обмен мнений и свободный разговор. Хотел бы услышать, что вы считаете самым актуальным и какие видите конкретные пути решения этих проблем, которые, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной своей жизни. Все, что я это сказать вначале, начале, вас за внимание и приглашаю вас к I'm going to see you next time.